Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре проектик CryptoSwap Проектик недавно настолько стартанул, был пресейл, сейчас у нас уже все, листинг есть У нас сейчас QuickSwap Что мы имеем? Мы имеем здесь огромные проценты, миллионные Это если заходим в пул для добычи именно токена CryptoSwap Также добавлены другие токены, просто с полумиллиардными процентами Проект только запустился, начинает развиваться. Сейчас, опять же, при хорошей рекламе, проект пойдет хорошо-хорошо вверх. Цена у нас 3,7 доллара на данный момент. Цену присыла, точно говоря, я не помню. И, кстати, когда была на бирже, сейчас мы это также рассмотрим. Цена у нас была 2 с чем-то доллара на старте. По фармам, что у нас здесь тоже миллионы. Но, опять же, сейчас люди как только бабки позагоняют. Сразу же проценты начнут падать, и как бы на этом получается все меньше и меньше потом будет дохода. Но если сейчас успеть залететь в эти, скажем так, пулы, фармы, можно огромный эксцид для этого сделать. Наподобие платформы, как Pancake, только эта платформа известная, начинала точно так же, стартовала, в принципе, с ничего, как говорится, с нуля. Что у нас здесь? Контракт проверен, по контракту что у нас? Рукдок, верификация пройдена, пройден аудит, есть чарты, есть трейды и тому подобное. Ладно, идем мы далее. Залетаем, здесь можно будет, там, допустим, на Matic, с Matic менять на CryptoSwap и точно так же наоборот. Всего у нас предложение будет 100 тысяч монет. На Dexguru залетаем. Старт у нас был со скольки? 2.40. Потом была просадка 2, там 26. Ну, короче, 2 с копейками. Сейчас у нас был пик почти 4 доллара. Ну говоря, почти x2. Но с тем как сейчас еще пулы не заполнены. Проценты еще огромные. Сейчас люди будут залетать, покупать. Цена пойдет еще вверх. Я думаю, можно закинуть туда и подождать, чтобы нафармило с такими колоссальными процентами неплохо так монет. И потом с этими монетами получается потихонечку их трейдить. Даже если цена, сейчас под процент, который сейчас есть, да, положить определенную сумму, если цена даже упадет в половину, с этим колоссальным процентом мы все равно заработаем хорошие бабки. Так, э, здесь у нас аудит пройден, все у нас на полигоне э, построена комиссия за депозит, полностью верификации, все пройдено. Также тут пишет проверьте адрес смарт-контракта. Я посмотрел, в принципе, все нормально, какой здесь предоставлен, точно такой же адрес контракта и на самом сайте. Никаких здесь обмана нету. Low risk. Э, проект считается хорошим. Твиттер еще не развернутый особо, 84 человека, проект только запустился. Телеграмм у нас на почти 500 человек. Я думаю, в ближайшем будущем здесь будет несколько тысяч. И главное успеть на этих колоссальные проценты, потому что потом будет потом будет сложно. На этом поднять хорошие бабосы. В общем, что, ребятки, залетаем, смотрим. Фарм у нас стартанет через два дня. Сейчас же опять все тарятся токенами, чтобы потом в этот пул красиво зайти, залететь, как говорится, с двух ног. В принципе, что ждем. Два с половиной дня почти. И смотрим, какие потом у нас будут бешеные проценты, какие у нас будут огромные доходы. На этом у меня все. Так что, ребятки, подписываемся, ставим лайки. Всем удачи, всем пока.